Ну давайте я так остановлюсь уже на осенней уборке, потому что весенне-летняя прошла. Это у нас э, там земляника, из плодовых ягод, и уборка сенажа, заготовка сенажа была. Вот сейчас мы, конечно, готовимся к большой уборочной и уже, в принципе, она у нас уже началась большая осенняя уборочная. Мы уже убрали свеклу столовые, Причем нам с погодой повезло. Свеклу мы в хорошую погоду убирали. Как-то немного уже температура спала и сухо было. И урожай свеклы в этом году замечательный. Вот это, наверное, культура, которая нас порадует больше всех. Обычно у нас там Урожайность была где-то 550, я считала, что это хорошо. И, и в среднем, если взять по области или по России, 550 центров с гектара ⁇ это считается хороший урожай. И как-то у нас в последние годы он, мы на этой планке были 550-600 центров, но в этом году севекул родился хорошая, мало было недогона, вся практически стандартная. И урожайность у нас где-то по 900 центров. Вот это хорошо. Надеемся, что цена будет хорошей. все затраты, которые мы потратили на ее выращивание, у нас окупятся. Следующую культуру у нас была картофель, убрали. Ну, такой картофель, конечно, своим урожаем не очень порадовало. Но его и, и не только у нас, его вообще нет. Там, где не было полива, а он у нас без полива, у нас просто не хватает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 На морковь выйдем морковь, потом капусты, все. И морковь мы где-то должны собрать около 4 тысяч тонн. Капуста где-то 5-5 тысяч тонн. Надеюсь, что... Это плановые показатели. Я надеюсь, что мы их выполним. Еще у нас сейчас вот после дождей мы, наверное, выйдем на заготовку кукурузного силоса. У нас 233 гектара кукурузного силоса. Это, в общем-то, немалая площадь. Вот и кукуруза уже подошла. Скорее всего, мы уйдем на заготовку силоса и надеемся, что мы план для своих животноводов выполним по производству силоса. Это где-то половиной тысяч тонн. Вот, и с плана уйдем, как я уже сказал, морковь и капуста. Надеюсь, что не будет сильных морозов, ничего, но есть сильных ливней в октябре. Может быть, запоздалая Бабе лето будет. Надеюсь, что все уберем. Когда будет праздник урожая? Ну, праздник урожая у нас всегда это к концу октября, потому что когда празднуют День сельхозработника, где-то в начале октября, как-то получается смешно. Все еще овощеводы и... и, и не только овощеводы но и кормопроизводства это еще не закончено, и все еще в поле идет заготовка как-то праздновать урожай вот я всегда говорю вот день сельхозработник надо перенести на ноябрь и у нас так и получается где-то мы в ноябре и так ну как мы празднуем вроде бы как-то получается у нас там день рождения совхоза в ноябре, если когда получается юбилейный год, то мы празднуем. А так все, все подводим итоги, все мы официально, скажем так, подведение итогов и праздник этого урожая, день сельхозработника. Мы празднуем, объ, празднование объединили с празднованием нового года. Вы это уже знаете, все одновременно у нас происходит где можно уже все, мы все отделались, все убрали, всю технику поставили на хранение, все прочее, как-то с свободными руками, с, свобод... с такой с легкой душой уже можно попеть, и потанцевать, и погулять, и все. И это уже получается праздник. А в октябре нет, не получается, потому что работаем без выходных, каждый день говорят, каждый день год кормят, да.